Год 2020, 21 апреля, Москва. Уважаемые современники, все, кто живет на планете Земля в этот интересный исторический момент. Если смотреть на происходящее сейчас с точки зрения обычного обывателя, чье восприятие поверхностно, мы увидим некие временные трудности, вызванные эпидемией нового заболевания. Трудности эти вполне материальны, изоляции и карантины, вынужденное бездействие одних людей и чрезмерная рабочая нагрузка на других, начало ощутимых потерь для экономики в целом и для многих людей в отдельности, тревога и напряжение. Но мы с вами давно научились смотреть на все происходящее в нашем мире совершенно с другой точки зрения. Не правда ли? Сначала определимся, почему появился вирус. Но не будем делать на него упор, так как это просто инструмент. Не в руках мифических злодеев, а в руках, если хотите, матушки природы, вселенной или высших сил. Надо же как-то поставить на место потерявшие берега человечества. Вирус вполне подходит для этого как первый шаг. А теперь давайте поймем со всей определенностью. С окончанием эпидемии вы не вернетесь к прежней жизни. Изменения на Земле продолжатся, их никто не сможет избежать и никто не сможет игнорировать. В какой части перехода от старого к новому мы сейчас находимся? Это такая интересная точка. Точка начала перехода. Старая почти закончилась, хотя мы еще не поняли это в полной мере. А новая еще только собирается начаться и развернуть свой потенциал. И вот в этой точке безвременье человечество сейчас находится. Не случайно многих из нас остановили, почти на бегу. В момент большого перехода миру нужен покой а люди стали слишком беспокойными и в результате их принудительно заперли по городам теперь ходят разные животные воздух очистился травка зеленеет солнышко блестит а людей изолировали что вы не мешали чему работе новых энергий для которых хаотические энергетические вихри, создаваемые людьми, особенно собравшимися в группы, сейчас совершенно не нужны. Конечно, это серьезный удар по человеческой гордыне. Многие ощущали себя царями природы, высшей формой жизни, хозяевами земли. И что же, в одночасье попали из князя, в грязи. Обидно, понимаешь. Какой-то микроб сильнее человечества. Какие-то энергии, в которых большинство вообще не верит. Действия руками людей из власти рассадили человечество по домам. Вопрос. Что делать каждому и всем в этот переломный момент? Самое разумное принять обстоятельства, в которых вы сейчас оказались, и приспосабливаться к ним по мере их развития. Грубые и тем более силовые попытки изменения действительности сейчас недопустимы. Если вы стоите перед выбором, как действовать в тех или иных условиях, не волнуйтесь и руководствуйтесь принципом целесообразности. Гордыню желательно убрать совсем. И чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что настал момент истины. Мы многое наработали в своей жизни. И хорошее, и плохое. А теперь мы начали пожинать плоды. Сейчас, в момент временной энергетической остановки, все и все проходят стадию проявления, прояснения. Проявляется в своем истинном образе каждая энергетическая единица. Люди, семьи, страны, организации структуры и все человечество. Всем указывается их место. Вас принудительно остановили. В обычной жизни вы не останавливаетесь. Вы даже боитесь это сделать. Вдруг придется посмотреть на себя. А теперь вы получили такую возможность. Как происходит проявление и что такое истинный образ? Вспомните, кто видел. Как раньше проявляли фотографии на белой бумаге, где сначала не было ничего. Постепенно все яснее и четче видна картинка. И, наконец, мы получаем то или иное изображение. Привлекательное или не очень. Так и сейчас. Все труднее будет скрыться за масками. Истина будет все лучше видна. А ложь, которая до этого момента правила бал, будет становиться все более невозможной. Волка все труднее будет надевать шкуру овец. Да и овцы вряд ли смогут изображать из себя волков. Стоит сказать, что от вселенной у вас секретов нет. Она и так все о вас знает. Ей вы не можете солгать. Но постепенно станет невозможно лгать другим, а затем и себе самому, что самое важное. Итак, мы с вами в отправной точке большого перехода от старого к новому, вы помните. В момент проявления станет ясно, что должно быть оставлено и отброшено, а что будет нужным и ценным для новой реальности. Это относится и к каждому из нас, напоминаю. Процесс проявления покажет, каким вы войдете в новую реальность и впишетесь ли вы в нее вообще. Не думаю, что кто-то из нас хотел бы попасть в группу ненужных и тормозящих. Еще раз. Что делать? Не суетиться, не думать лихорадочно. Что же будет потом? А внимательно посмотреть на себя сегодняшнего каким я являюсь сейчас и каким возможно я сделаю свое будущее в каждом из нас есть старое от чего можно и нужно отказаться и пусть оно останется в прошлом и есть новое хорошее поищите его в себе и возьмите в будущее а пока рекомендую найти возможность почаще бывать в тишине тишине в точке начала большого перехода каждый становится творцом своей новой реальности И именно сейчас в этот самый момент вам даются очень большие возможности не упустите их